У Казанского университета продолжает свою работу свой Международный попечительский совет школы бизнеса КФУ, последнее заседание которого состоялось 27 ноября. Официально открыв мероприятие, ректор КФУ гафуров представил попечителям, что же представляет Казанский федеральный сегодня. Да, в университете хочу сказать, что университет очень большой. Сегодня у нас работает более 11 тысяч человек. Обучается 45 тысяч сотрудников. У нас есть и собственное производство, то, только мы это работает еще 44, но активационных, то Повестка дня заседания включила в себя результаты деятельности Высшей школы бизнеса КФУ, развитие бизнес-программ, международный опыт данного подразделения, активизацию деятельности выпускников школы, а также ближайшие мероприятия. Далее попечители обсудили ряд вопросов, касающихся программ, включающих в себя и тренд глобального масштаба, известный миру как цифровая экономика. Цифровая экономика подразумевает как минимум четыре составляющих, это не просто отцикловка всего того, что мы делаем, это ответ на те вызовы, которые дают нам. Поэтому я хотел, чтобы мы с вами разработали проекты и потом мы начали реализовывать, которые бы отвечали на тех или иных непосредственно сегментов экономики и отраслей депутатов. Отметим, когда-то вся история школы была начата с простой программы MBA, благодаря которой дан старт работе структурному подразделению, уже известной как бизнес-школа КФУ. Она имеет свой бюджет и отработанную систему управления. Продолжая встречу, ректор Казанского университета выразил надежду на скорейшее и успешное развитие Высшей школы экономики КФУ и предположил направление вектора развития данного подразделения. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.